Сегодня 2 ноября 2017 год. Вот нас пригласили Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по адресу Костычева 16. Сейчас будем уроки правоведения преподавать следователю так называемый Следственного комитета ОПС. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас внимательно. Покажите, что это. А вы, вы, представьтесь, давайте со знакомства начнем как-то наше... Я по-моему представляла Чего? Следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. А удостоверение можно ваше? На каком основании представить На основании Конституции. Статья, Конституции, статья 24, пункт 2 Конституции Российской Федерации. Объекта, Мы сейчас до этого да дойдем. дойдем. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами, материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Так, и как мое удостоверение затрагивает ваши права и свободы? А вы кто, мне непонятно. Ну, я следователь. Ну, я, я вам на слово должен взять По поводу помещения. Заказал выписочку из ЮГРЛ. На следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. Uh -huh. а, это на ваше юридическое лицо. Мы uh являемся -huh. Единый государственный реестр юридических лиц. Сведений uh -huh. о юридическом лице. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. Uh -huh. Есть Огрн Инн. Uh -huh. Вот выписка из Югрл. Uh -huh. вот, на основании этого вы являетесь юридическим лицом. и uh -huh. и адрес. Здесь улица Трудовая деятельность. Улица Трудовая 9. Это адрес, в котором располагается наше следственное управление, имеющее территориальное отделы по городу. В каждом районе у, лице, у вас филиал, но... да, этого юридического лица получается? Мы не являемся юридическим лицом, по у нас нет филиала. Как нет? Все обязаны быть зарегистрированы. Представительство, филиалы и так далее. Мы не являемся юридическим лицом, в связи с чем мы... Управление является юридическим лицом, а вы не являетесь. Управление является государственным органом. Сведения о юридическом лице, следственное управление, следственного комитета. Мы будем это обсуждать сейчас, или я У, вам расскажу все. Удостоверение существо. мне, пожалуйста, предъявите вашу. Можно удостоверение увидеть? Нет, нельзя. Нельзя, Отказывайтесь, да? Да. Нарушение Конституции. Присягу давали? Нет. При поступлении на службу? Нет. Нет. А закон о... Требования Послушайте, к сотрудникам, вы... предъявляемым... Во-первых, вы не в форме одежды. И что? Если официальное представительство... Официальное... Пройдитесь по делу, видите здесь... Ну, вот если этот... вы не соблюдаете закон, если вы их игнорируете, вы обязаны при официальном Я представлении... Обязаны. Вы обязаны положение. Я изучил. Послушайте, вы будете продолжать вот это все сейчас устраивать... Вы производите сейчас видео Конечно. Видео а почему вы не предупредили меня? А про... Потому что я имею право производить видео на основании Конституции. Видеозапись нарушается, мои права. В данный момент вы не представляетесь, нарушаете Конституцию. А вы кто? Я сотрудник органа. Удостоверение можно ваше? При, при обращении вы обязаны предоставить удостоверение. Сейчас, видеокамеру. Как это запишу, каким, каким законом? Федеральным законом. Вот сейчас я вам. Уберите Подождите по секунду, я сейчас обосную Вы, камеры, вы с Возьмите свои вещи у выйдите вы, меня... вы Вы кто? Представьтесь кто удостоверение можно ваше? Не выйти Я к вам вообще пришел. Вы Ко мне нет объекту, вопросов? Вы даже не интересуетесь, с какой целью я вас сюда пригласила вы Не сразу... понять, кто вы для начала Потому что закон о ношении форме, форме одежды, одежды Если вы собираетесь со мной общение в таком духе Я действительно прошу вас собрать свои вещи И покинуть помещение режимного объекта Это режимный объект? Это режимный объект На основании чего это режимный объект? Покиньте помещение Пожалуйста Пожалуйста. Все ко мне нет вопросов, да? Если вы собираетесь в дальнейшем продолжить общение вот в таком ключе, вести э, видеосъемку в нарушение закона, то пожалуйста, покиньте помещение. на основании Конституции Российской Федерации статья 29, -я. каждому гарантируют свободу мысли, слова, не допускается там, так об обеспечение доступа к информации, действий государственных органов, местного самоуправления. Основные принципы обеспечения доступа к информации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Федеральный закон есть на то, что мне вот разрешено вот ознакомьтесь, производить видеосъемку. Этот объект не является режимным. Тут нарушаются в данный момент мои права и свободы. Чем Я на основании Конституции попросил, чем, вашу... чем предоставить документы, удостоверяющие вашу личность, ваши полномочия подтвердить. Я на основании ставлю, Конституции... Не никакого общения, не никакого следственного действия. Поэтому... Мне понять, кто вы, надо удостоверение ваше увидеть. Покиньте помещение, вы незаконно производите видеосъемку. Я законно произвожу, да, вот, и, на, вот разрешение на видеосъемку федеральными законами. Я культурно с вами общаюсь, юридическим языком. Я с вами не культурно Вы нарушаете, во-первых, внешний вид требований к сотрудникам. При официальном э, представительстве э, сотрудников обязан быть в форме одежды в установленной порядком законе. Пойдите, пожалуйста, помещение. У нет вопросов. Нет вопросов. Соберите Все, да? Вещи. До свидания. Сотрудники следственного так называемого комитета отказались предоставить удостоверение не в форме одежды, как установлено, в порядке, в законном порядке, находятся, представляют следственный якобы комитет. И конституционные права граждан игнорируют, ну и общаться вообще не хотят. Я не понимаю, зачем меня правда вообще вызывали. Ну, как бы... Ждем развития событий. До новых встреч!